Всем привет, с вами Макс Репьев, мы с вами находимся на Бали, в районе Чингу в Умаласе. И здесь, значит, строятся вот такие замечательные таунхаусы в 70% готовности. Мы сейчас с вами пройдем и посмотрим, как выглядят вообще они уже в скелете. Потом с вами переключимся на презентацию, и если вы захотите купить, то по ссылкам внизу, значит, вы обратитесь и приобретете себе сие чудо. Пойдемте поглядим, то есть на сегодняшний день очень сложно найти какой-нибудь там, чтобы так зайти и там не было людей, но мы с вами сейчас разберемся. Основная концепция такая. Тауны стоят в две линии Вот это первая и там вторая Ну вы сейчас это все увидите Перед ними располагается бассейн Сам по себе таунхаус имеет первый этаж площади Это кухня-гостиная Сверху у нас две спальни И два кабинета к этим спальням прилегаются Ну вот пойдемте теперь с вами посмотрим Именно как это выглядит внутри Там уже сделаем выводы Потом переключимся немножко, посмотрим презентацию И уже, если захотите, как говорится, приобретете Основная цель покупки, конечно же, здесь будет Это либо ПМЖ, либо сдача в аренду либо комбинированная история, то есть либо вы живете, например, 4 месяца самостоятельно, остальное время это все сдаете. На этой точке нужно сказать, что вот эта часть будет, это парковка для машин, то есть она с этой стороны и вот с этой стороны. Вот здесь сейчас выглядит весь строительный материал лежит, то есть здесь машина стоит и здесь. На байке вы можете подъехать внутрь. Здесь, значит, расстояние между домами, конечно, небольшое, но, тем не менее, как бы оно есть и комфортно можно здесь направо-налево расходиться по своим таун. Конечно же, одна спальня будет всегда смотреть в соседний дом, но вот такая особенность. И, по сути, это только одно окно. Все остальные как бы смотрят нормально. Я сейчас зайду вон туда вот чуть подальше, покажу вам основную концепцию. Но хочу отметить, что стройка ведется просто какими-то бешеными темпами. И куда ни зайдешь, везде все занято. Ну давайте, например, зайдем вот сюда. Значит, первый этаж, вот как мы с вами заходим, выглядит у нас кухня-гостиная. Здесь вот уже, видите, выведено все white box И будет у вас такой небольшой бассейн. Но бассейн, его, конечно, сложно назвать, потому что это больше похоже на купель. Тем не менее, история прикольная, то есть охладиться, потому что вот сейчас на улице, ну, примерно 30 и немножко жарковато. Почитал книжку, поработал, свой бассейн рухнул. Он, конечно, будет выглядеть, да, он будет выглядеть красивее, но тем не менее сейчас вы это все на презентацию увидите. И пойдем, сходим с вами на второй этаж, посмотрим, как выглядит у нас концепция там. То есть здесь мы поднимаемся и у нас идет разветвление на две комнаты. Sorry. А первая комната, значит, вот такая. Не обращайте внимания на то, что здесь вот есть какие-то вещи, потому что здесь э, живут рабочие. Но потом это все, конечно, будет красиво. И вот здесь, значит, у нас располагается кабинет. При этом вид у вас будет ну вот такой. Конечно, все это будет чисто дальше. И, значит, с этой стороны у нас санузел. Еще один санузел здесь. Ну и здесь, как вы видите, вот такая история. Сейчас я просто попробую найти вам, ну так, чтобы было понятно вообще, насколько просторно, какой-нибудь таун, там, где нет вот этих вот кровати и так далее. Это, конечно, может как-то неэстетично выглядеть, но это говорит нам об очень важном моменте, что стройка не прекращается вообще. Здесь вот вряд ли мы что-то найдем. Ну, короче, куда вот ты не хотел бы зайти, везде какие-то сложности. Ну, давайте попробуем, может, здесь. Да, я думаю, что здесь мы с вами увидим, как все выглядит внутри. Вот. Отличный экземпляр правда без крыши, но тем не менее, значит, это первая спальня, здесь размещается двуспальная кровать, в этой части у вас будет собственный кабинет, то есть стол и будет еще такая небольшая гардеробная. Снизу будет собственный бассейн и здесь вот такого размера санузел, номер один, санузел номер два, и если вы заметили, то на первом этаже тоже санузел есть. Это значит вторая спальня, про которую я вам говорил, она точно такая же зеркальная и вот она будет смотреть немножко в дом. Ну, как бы такая концепция будет. Да, можно сказать, это минус, что отсюда не открывается какой-то хороший вид. Но, тем не менее, эта история сдается. Самое главное здесь это расположение. Вот, кстати, санузел на первом этаже, про который я вам говорил. На этой ноте я предлагаю переключиться на презентацию и посмотреть, как это все будет выглядеть в дальнейшем, в готовом исполнении. И по щелчку пальца мы с вами на нее переключаемся. Ну, а на этой презентации нас интересует, по сути, три слайда. Что дом-хаус у нас имеет площадь 112 квадратных метров, в нем две спальни, общая площадь земли 90 квадратов и его стоимость 260 тысяч долларов. И расчет окупаемости. Значит, консервативный, это тот, который нам предлагает застройщик, у нас будет, принесет нам 16,9% годовых или 44 тысячи долларов реальный принесет нам 61 тысячу долларов даже практически 62 и составит три и восемь процента годовых и если мы с вами будем это все сдавать по вот так вот не вникая то это 45 тысяч 900 или 17 и 6 процента годовых и при этом вы можете выбрать три разных дизайна интерьера то есть в сером вот таком вот оттенке будет в минимализме или в светлом но ну, а внешне это все будет выглядеть вот так вот потрясающе возвращаемся назад и вот мы с вами вновь вернулись на стройку и вы увидели основную концепцию увидели где это будет располагаться как это будет выглядеть в дальнейшем И самое главное вы увидели какая движуха идет сейчас настрой поэтому если вас заинтересовали вот эти там хаос вы хотите их рассмотреть для себя для пассивной сдачи в аренду до комбинированного использования, то ссылки на нас вы увидите внизу в описании к этому видео. Позвоните нам и получите более подробную информацию по условиям приобретения, какая точная будет доходность и так далее и тому подобное. Даже если вы приедете сюда, то без проблем можно, во-первых, показать это все вживую, либо, например, выйти на видеоконференцию или по видео просто показать, например, локацию, что здесь есть вокруг и так далее. Поэтому, господа, если заинтересовало, ссылки указаны внизу, звоните пишите вам всем хорошего настроения удачи всех благ и пока